Ну что ж, дорогие мои друзья, ну белки и княжество, сегодня у нас это первая пара команд, которая открывает игру карта пирамиды и уже идет дефьюз э, Бомба. попытка вернее дефьюза бомбы, но увы и ах, белорусик делает даблкил, здесь попытка заревайвить э, и тоже не получается, короче говоря... Погибают у нас игроки одни, один за одним, и все-таки бомба взрывается. Раунд отправляется к какой команде? Команде Блэквуд. За Блэквуд у нас в данный момент выступает коллектив Княжество, Собственно говоря, именно они открывают счет по взятым раундам, и счет 1-0. Княжество вперед скандирует Дэдпул в чатике. Ну, посмотрим, так это или нет. Все-таки топовость команд определяется, как мне кажется, на поле боя. На единичку устремили свои взоры коллектив Blackwood. Они же княжество. Ну и, конечно, э -э ну белки будут пытаться Бомба. отбить Устану. эту точку, если, конечно, вообще такая возможность у них появится. Потому что эта возможность может и не появиться. Потому что даблкил от Беларуська. Хороший приемчика. И вот как бы все начинает рассыпаться. Кернайс еще один минус. Шумелка. С дробовика сзади. Минус от флайера и Кернайс в размен. Ситуация чит. Так, простите. А, простите. Здесь у нас еще и надо не забывать, что периодически могут происходить ревайвы. Два медика все-таки в данный момент присутствуют. та та та та та та та что, сколько кто кого остался-то? Я прям начинаю путаться. Два в два, дорогие друзья. Пока равенство. 15 секунд до взрыва бомбы. Надо как-то аккуратно игрокам обороны подходить и пытаться что-то дефать. Но Мартовский Зайка. Минус флайера и шумелка. И шумелка. Уже, естественно. Не в силах спасти. Происходящее Враги все бомбы. провалено, Раунда они взорвали бомбу Интересная надпись, кстати говоря Ну, в общем-то, это пока что второй раунд Смена, насколько мне стало известно Здесь вроде бы как просто после пяти раундов происходит Но опять же, конечно, могу немножко ошибаться Какие-то моменты, я откровенно скажу Да, еще для меня остаются под вопросом Но вместе с вами, дорогие друзья Я думаю, мы во всем разберемся белорусик тот самый энтрифрагер команды княжества, который постоянно делает какие-то неимоверные даблкиллы в начале раунда. И сейчас пытается перестрелять топового. Но топовый в этот раз своему сопернику просто так жизни легкой не дает. Но там Кернайс включается в игру. И, божечки мои, команду... Ну, белки просто перестреливают, даже до постановки бомбы дел не доходит. Как-то жестко пока получается, но, тем не менее, это третий за княжеством. И пока то, что у нас Дэдпул скандировал, что княжество топ, они действительно готовы подтвердить это в деле. Наконец-то точка, ну, точнее, единичка, хотелось сказать, точка привычка из Counter-Strike. Единичка, наконец-то, у нас меняется на двойку. И именно на двойку в этот раз устремили свои взоры э, игроки команды княжества. В свою очередь, ну, белки ушли удерживать oh, wow. точку... Один и полная неугадайка происходит. 45 секунд до взрыва. Бомба уже установлена. И игроки обороны, разумеется, спешно отправляются на выбивание. Топовый. И экзет по минусу, ну вот здесь уже ретейк, как мне кажется, возможен, мартовский зайка, минус дробовика, экзет, при этом ответные два фрага, ну атака достаточно сильно подпросила, на самом деле, по количеству живых игроков, их осталось всего-навсего двое, но и у обороны, в общем-то, трое не так уж и много, однако есть, конечно, попытки ревайвов различных, различных игроков, и здесь уже идет вовсю дефьюз, и успевают раздефать бомбу, пауза в игре, и счет... 3-1, дорогие мои друзья, коллектив Warface, они же, ну, белки, берут первый раунд в этой встрече, с чем их, разумеется, я лично поздравляю, потому что это хорошо. Это Best of 1? Нет, это Best of 3, все матчи здесь будут проходить по формату Best of 3, но единственное, конечно, допустим, отличие такое явное прямо от Counter-Strike 1 и 6, от Counter-Strike Global Offensive, да, то, что здесь смена сторон происходит раньше, и матч идет не до 16, разумеется, раундов, да, а до 11, то есть 11-й, по-моему, Победный. Это как 16 в КСе, также здесь 11 -й. В общем, все вот такое. Тут сама владелец канала играет. Да, команда Нубелки — это команда владельца канала. Она же организаторша этого ивента. Шумелка Аня. Анечки, отдельный привет. Игра в сравнении с КС, конечно, гораздо динамичнее. В разы, я хочу сказать, она динамичнее. Причем еще и наличие классов. Ролей, так сказать Если можно так выразиться Дополняет Эту Игру И усиливает Реиграбельность и мобильность Потому что здесь, помимо всего прочего, есть штурмовики Техники там и так далее да, вот, вот. Смотри, какие здесь штуки можно делать А что про это скажет Counter-Strike В КС-чке такое и не снилось Хотя, кстати, очень странно, что Гейб на самом деле Эту штуку не завез, это было бы прикольно ну, пока у нас здесь ребята отправляются на центр. И перестрелки, судя по всему, будут здесь более осторожные. Уже бомба будет устанавливаться, исходя из полученной информации. Княгиня 69, Рус, Кернайс по минусу. Нейманс, еще один фраг по флайеру. Продавливается оборона. Но, однако, какие-то размены, опять же, удается находить. Потому что есть медики, потому что есть ревайвы. И это, конечно, очень замечательно. Княгиня 69, Рус, минус Экзет. Ловкость, ответный минус по Беларуси. Ку По Беларуси ку и три фрага. Дорогие друзья, под конец раунда от команды княжества. И вот она, смена сторон происходит у нас, в общем-то, да. Та самая смена сторон, о которой можно было говорить э вот только совсем недавно. Напоминаю, проигравшая команда в этой Best of 3 серии отправляется на отдых И вот, собственно, почему что и как у нас произошла смена сторон Однако э, на бар, кстати говоря, ситуация почему-то не, не поменялась Хотя ведь поменялась, если уж так глобально смотреть на эту ситуацию Потому что в атаке теперь у нас совсем другие персонажи Нейманса минус шумелка Ловкость минус Нейманс. Короче, какая-то странная смена сторон. Ну, ладно, допускаю. Допускаю. У нас уже 5-1. Княжество продолжает разносить своих соперников под орех. Не в обиду, конечно же, команде Нубелки. Но вы сами все, в общем-то, видите. Здесь даже какие-то комментарии излишние, Потому что все поистине а, непросто для Нубелок складывается. Может быть, здесь оборонительная сторона и слабее. Может быть, какие-то есть еще особенности хитрые. А, может быть, допустим... А... Количество снайперов, может быть, нужно увеличивать, или медиков. Я не знаю, опять же, здесь это тонкости игровой механики, да и плюс каждая команда играет под себя. Но сейчас у нас готовится мощная перестрелка под респауном. И это просто какая-то кровавая бань, дорогие друзья. Со всех сторон летят кишки, ноги, руки. Естественно, все оторванное И после всего вот этого вот всего-навсего одна потеря от команды. Княжество, что вообще сейчас было такое, они просто пришли к своим соперникам в дом, можно так сказать, не разуваясь и решили, что вот как-то как мы закончим вот таким вот нехитрым путем раунд, никаких постановок бомб, зачем они вообще нужны. Ну, разумеется, у нас здесь идет полная прокидка и подготовка единички для выхода на нее. Под двойкой у нас, соответственно, абсолютно нет ни одного игрока. Там сверчки разве что стрекочут. Не более того. Но, правда, при этом надо понимать, что пока раскидка все-таки есть. И есть надежда на победку какую-то у одной и у другой стороны. Потому что все-таки под гранаты всегда выходить гораздо приятнее. Не удается Кирнаш перестрелять ловкость, ловкость дает ответные минусы Белорусик, при этом тот же оформляет размен. Ситуация 2 в 2, но опять же у нас здесь сейчас никто не отменял ревайва и каких-то тиммейтов возможно еще можно будет спасти и поднять. Мартовский зайка минус шумелка и экзет остается, уже не остается. Простите дорогие друзья, заканчивается раунд смертью экзета, снайпер команды нубелки. Отправляется на отдых, а отдых, кстати говоря, был достаточно коротенький, потому что у нас моментально запускается следующий раунд. При счете 7-1 пока, кстати сказать, все... Ну, не сказать, что прям фонтан у нубелок, разумеется. И не все, фонтан. Ну, это опять же, это только первая карта, можно так сказать, пристрелочная карта. Вполне себе все может измениться в лучшую сторону, например, на каких-то последующих моментах. Беларусик минус экзет. Ну и опять же начинается прессинг от атакующей стороны. Беларусик и Нейманс еще по одному минусу. Топовые флайеры дают ответные фраги. Ответные фраги это хорошо, конечно, но может быть... Беларусик господи, гранатами закидывает насмерть своих соперников. Флайер последний ищет какого-нибудь тиммейта... Ищет кого-нибудь поднять, чтобы ему хоть кто-то помог. Но, к моему величайшему сожалению, как и, к сожалению, флайера, раунд заканчивается, и он не успевает добежать поднять тиммейта. 8-1. А, между прочим, я напоминаю, что 11-й раунд для команды станет... Победным. Тут, в общем-то, до победы осталось совсем уши и немного. Снайпер стреляет и промахивается. Ну, так бывает. Второй промах, кстати, обычно лично. Я не знаю, конечно, как здесь. Но в Counter-Strike, если снайпер дважды промахнулся. Топовый! На мини подрывает XZ. -а. Это что вообще? Запростите меня, такое было. Ну и опять же Аркадит. Аркадит, игроки. Просто какая чудовищная агрессия от Нейманса и Кирнайса. Вот это, мать его... Поворот. Вот это поворот, дорогие друзья. Сколько задержка. Задержку, как я, кстати, интересовался по этому вопросу. Точнее, не я интересовался, мне просто сообщили. О том, что задержка присутствует. И, в общем-то, она достаточная для того, чтобы никто не мониторил и не подглядывал никуда. Так что, Алексей, не переживайте. Я надеюсь, что здесь все довольно-таки честно будет. Оп. Задымился, задымился, убежал, а у нас тем временем уже бомба установлена, надо как-то ее потихоньку идти выбивать, но вот вопрос только, как ее идти выбивать, потому что атакующая команда в данный момент уже, ну, очень хорошие позиции занимает, да, тут, собственно, конечно, ретейк, возможен, исключать это нельзя, но неприятно, опять же, нужно пробираться с борьбой, с достаточно серьезной борьбой. К врагу вот прям на таран пытаться идти брать А здесь, как вы видите, белорусик просто не дает расслабиться Соперникам флайера успевает поднять экзота И моментально гибнет после этого Ну хотя бы дал жизнь тиммейту Может тиммейт что-нибудь а, предложит нам интересненького Ну а почему нет, в принципе, да? Казалось бы, почему нет? Но, конечно, ничего уже, к сожалению, не спасти в этой ситуации Можно поубивать каких-то соперников, убегающих Я с планта но все-таки раунд проигрывается, и это 10-1. Всего-навсего один раунд необходимо взять для победы на карте пирамиды команде Княжество. Дэдпул Княжество Красавцы пишет полностью согласен. Сань, какие классы тут? А, ну, штурмовик, э, инженер, медик, и снайпер вообще. Вот 4 класса доступны здесь. Есть еще пятый какой-то там, Сед. Но, насколько мне известно, в регламенте указано, что он не играет. У нас установлена бомба на единичке. Нет, не установлена, пардон. Не позволили пока поставить. Потому что здесь немножко была навязана перестрелка игроками команды Нубелки. Топовый. Неплохие настрелы. Делает два минуса. Делает третий минус. по. А вот это уже, знаете, какие сложности-то, да? Вы понимаете? Понимаете? Численный перевес-то уплывает. Уплывает он, правда, очень и очень недалеко. дабл Даблкил от команды княжества. И дробовик от флаера, к сожалению, тоже не работает. Счет 11-1. И первая карта остается за командой. Княжество, дорогие мои друзья, именно они становятся победителями на первой карте. Ну и, соответственно, если им удастся выиграть вторую карту, то они станут победителями этой Best of 3 серии. В противном же случае будет разыграна третья карта. Ну, конечно, это все вопросы. Вопросы.